Дело в том, что Нью-Йорк Таймс выдала сенсационную информацию о том, что Путин платит, вернее ГРУ Российской Федерации платила деньги Талибану за головы американских военнослужащих. Это безусловно критическая информация для российско-американских отношений. Трамп уже сегодня высказался о том, что его разведка сообщает, что эта информация не соответствует действительности. А ваше мнение, в чем оно заключается? Как вы думаете, в при... мы не будем говорить там было, не было? В принципе, способна ли эта мразь на такое? Ну, Путин давным-давно на связи с Талибаном, они подкармливают их. А откуда в России четверть мирового героина? Именно оттуда. Россия официально потребляет четверть мирового героина. А все территории, на которых производится героин, контролирует Талибан. То есть, э, Кремль, безусловно, является наркокартелем. Наркокартелем героиновым, наркокартелем кокаиновым. Это совершенно точно. да. То есть, доказательств тому очень много. То, что тали, талибы приезжают и ведут переговоры с Лавровым, вы сами видели. То, что зам э, был у Лаврова, там, с такой мусульманской фамилией, я уж забыл, э, один из замов там там же их миллион, и заявил, что, помните, тогда заявил, что вот, начинаются переговоры с талибами, и тут его сразу раз и убрали, и как-то, не-не, он там ошибся, он ошибся. Но потом прошло полтора или два, два года, и талибы приехали в Москву, и оказалось, что никто ни в чем не ошибся. То есть постоянное взаимодействие, безусловно, наверняка путинские спецслужбы напрямую и МИДовские, ну, МИД, это тоже спецслужба. МИДовские общаются напрямую с талибами. Я думаю, что платят, вооружают, получают за это наркотики, героин, которые распространяют в России. Но обратите внимание, в России не задержано ни одного... Наркобарона. То есть во всех странах мира есть люди, которые занимаются наркотиками, огромными партиями привозят куда-то, продают, создают маркетинговую сеть по продаже наркотиков. В России вся маркетинговая сеть по продаже наркотиков работает из-под спецслужб. Все торгаши являются агентами спецслужб и получают наркотики от таких же агентов спецслужб. И тут, в общем-то, совершенно очевидно, как, как это все происходит. Да. И очевидно, для чего. Если бы Путин хотел, чтобы население России было здоровым, ну, наверное, четверть, четверть мирового воина он не скармливал. России. А это официально четверть мирового героина, по данным его Иванова. Помните, когда был начальником этой службы по борьбе с наркотиками, да, там как она называлась, я уже забыл. А, вот, он тогда заявил в самый последний год своего существования, что Россия потребляет четверть мирового героина. И я тогда решил выяснить, а сколько же эта четверть? Оказалось, что это больше статон. тонн. А сколько в тот год было изъято героина? 117 килограмм. 100 тонн и 117 килограмм. Здесь не надо ничего объяснять. Уважаемые друзья, я вам напоминаю, может кто-то вдруг случайно не в курсе, что у Вячеслава Мальцева есть свой канал, который называется «Народовластия Вячеслав Мальцев». Можно сказать так, одноименный. Друзья, там всего пару тысяч не хватает до круглой цифры, поэтому давайте, кто вдруг не подписан, сходим и подпишемся. Спасибо вам большое, Вячеслав Вячеславович. Огромного вам крепкого здоровья. Ну, огромного Спасибо. это ладно, но крепкого точно. Спасибо, Спасибо большое. Всего доброго. Счастливо. До свидания.